Меня зовут заткнули, нравили. В клинику доктора Шилова я пришел с близорукостью, со зрением где-то минус три с половиной, минус два с половиной на каждый глаз, со астигматизмом, с временка Но благодаря э, технологиям, знаниям, опыту Татьяны Юрьевны и ее сотрудников, специалистов, э, сейчас у меня сто процентов остроты зрения, э, провала близорукости. Хочу выразить огромную, огромную благодарность ему персоналу клиники, лично Татьяне Юрьевне. Желаем счастья, процветания, и чтобы как можно больше людей пришло в их клинику и увеличило свое зрение навсегда. Большое вам спасибо за помощь.